Вот Кудус приехал с Кишерского района. Э -э болела нога, верно? Да, левая нога. Да. Сидел на уколах, на обезболивающих. Да, обезволивший уколы, на таблетках, как бы сказать, и блокады там всякие делали. Да даже не мог из-за этого спать, верно? Да. Бывало, что ночами начале не один раз, мазь же мажешь там всякой, Ну, лекарства принимаешь, чтобы нижнюю боли. И это было шесть лет? Шесть лет подряд, да, да, да, я да, да. И вот <свят> сейчас сделали мы а, три процедуры, после трех процедур что у вас? Да как бы, у меня легче и легче становится, как бы сказать. Сейчас обезборивающих сейчас. уже не понимаете? Нет, нет, не знаю. Сейчас уже ходите, да, сейчас уже можно да, двигаться? Захожу, да, да, да, да. Снова с ружьем на охоту? <свят> собираюсь истину. <символ. свят> да. Все говорит, не знаю, бог, что ему но собираюсь. Довольны лечение. Да, а больше у меня еще сказать-то больше нет. Если такого надо приехать, если вот недовольный вот это я не знаю. Из Тишевского района. Спасибо, вам, спасибо да. большое. Да. Спасибо. да. Порекомендуете другим? Скажу. Да, да. Меня вы спрашивали. Да? Да. Все. Спасибо Все. большое, Кудос. Вам. Вам, вам тоже спасибо. Спасибо огромное.